Сыграем в игру? Угадай мультфильм по предмету или персонажу. Приготовься! Тайна Кокоан. Как приручить дракона. Гравити Фолз. Свинка Пеппа, Пакохонтес, Бос Молокосос. Ни <мышленный> <Не> за что. <мышленный> <мышленный> <мышленный> О, такой! Ну скажем так, <мышленный> я просто босс. <мышленный> <мышленный> Малы шарики, миньоны, смешарики. В этот раз было особенно невыносимо, О, терпимо. Энгри черный плащ и Какой с миром. Чуваки, давайте без соплей, ладно? Готовы? Огонь! <плес> Это будет больно. Кот-гром и заколдованный дом. Кот в сапогах. Шрек. Шрек, я сел приключения. Я в тебе ошибся. Да ты только взгляни на него, осел. Давай его оставим. My Little Pony утиные истории Барби. Я просто хочу, чтобы мое платье было лучше. Тебе не нравится цвет? Цвет нормальный. Просто сделай его лучше. А пасон нравится? Пасон нормальный. Просто в целом все. Наряд должен быть на 20% лучше. Спящая красавица, балерина Золушка. Она же под рукой. Я ничего подобного не видела. Смотрите, хрустальные... Тачки, Леди Баг и Суперкот, Каролина. Суперкот, не оставляй меня, но я больше не выдержу. Берегись, Суперкот, ты путаешь фантазии с реальностью. Лунтик, паровозик Томас, пчелка Мая. Вы такая черная, блестящая, такая круглолицая. Ты что, хочешь сказать, что я толстая? Гадкий я фиксики, дом. Это мальчик или девочка? Какая разница? Абсолютно никакой, если это девочка. А вот и мальчик, сразу видно. У тебя голова гладкая. Я смотрю на нее и представляю, как оттуда вылупится маленький цыпленочек. Пи-пи-пи. Сладких снов. А. Зверополис, Тотали Спайс, спасатели. Уайлд, Вы арестованы. Скараются пятью годами тюрьмы. Если тебе на слово поверит суд, 20 долларов в день, пупс, 365 дней в году. С 12 лет. Прости, схитрила чутка. Простоквашино, финис и ферб, Том и Что ты здесь делаешь? Мам! Где Финис и Ферб? Ну и влетит же вам! А -а -а! Я утконос! Я утконос! Поразительно! Мы утконос! через... Девчонка! Да. Пер, девчонка! В одном задании специально была допущена ошибка. Кто увидел, молодец! Если хочешь больше таких видео, то жми на колокольчик и подписывайся на мой канал. Скоро будет продолжение. Недавно я рисовала Леди Баг. Если интересно, что получилось, ссылка будет в описании. Спасибо за просмотр. Пока!